Всем привет! В эфире «Универ а с вами снова я, Валерия Муратова. Итак, смотрите сегодня. Кому присуждена медаль и премия «Поля Дирака» 2019 года? Курсы дополнительного образования начинают работу в IT-лицее КФУ. В Елабуге стартовала летняя педагогическая школа. Почетному доктору и почетному профессору Казанского университета присуждена медаль «Поля Дирака». Все подробности смотрите далее. Академику Российской Академии Наук, почетному доктору Казанского университета, научному руководителю приоритетного направления КФУ «Астровызов» Алексею Старобинскому, а также Академику Российской Академии Наук, почетному профессору Казанского университета Рашиду Сюняеву и российскому и германскому физику, профессору Мюнхенского университета Вячеславу Муханову присуждена медаль и премия Дирака 2019 года. Российские ученые отмечены за выдающийся вклад в физику космического микроволнового фона. Алексей Старобинский и Вячеслав Муханов заложили основные теории инфляции и возникновения возмущений плотности, которые привели к появлению структуры Вселенной. Алексей Старобинский – руководитель проекта Российского научного фонда, реализуемого в Казанском федеральном университете. Кроме того, он является активным участником молодежных школ в области космологии и астрофизики, которая с 2014 года проходит под эгидой Института физики КФУ. Рашид Сюняев же предсказал появление так называемых «акустических пиков» в микроволновом фоне и сделал важный вклад в экспериментацию обнаружившие эти пики. Академик Российской Академии Наук, почетный профессор Казанского университета, является научным руководителем российско-германского проекта орбитальной обсерватории Спектр гамма в котором в качестве наземной помощи со своим российско-турецким телескопом в Анталии выступает КФУ. Медали премия Поля Дирака присуждается с 1985 года ежегодно 8 августа. Медалью награждаются ученые, работы которых имеют большое значение для теоретической физики. Валерия Муратова, Универньюз. IT-лицей Казанского университета начинает набор по программам дополнительного образования. Все подробности расскажем в следующем сюжете. IT-лицей Казанского федерального университета объявляет наборное на обучение по программам дополнительного образования в 2019 2020 учебном году. Курсы ориентированы на поступление в IT-лицей и подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. Регистрация осуществляется по нескольким направлениям, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте IT-лицея, после чего необходимо зарегистрироваться по указанной ссылке. Центр подготовки государственной итоговой аттестации IT-лицея осуществляет запись на занятия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. С 1 сентября начинают работу под готовительные курсы, ориентированные на поступление в IT-лицей. Валерия Муратова, Универньюз. В рамках 10-го международного фестиваля школьных учителей на базе спортивно-оздоровительного лагеря Буревестник прошла летняя педагогическая школа. Более подробнее смотрите далее. На базе спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник» прошла летняя педагогическая школа в рамках 10-го международного фестиваля школьных учителей. Студенты старших курсов педагогических направлений подготовки в течение трех дней принимали участие в публичных лекциях, деловых играх и профессиональных конкурсах. Каждый ученик – это человек, это личность. У него свои проблемы, у него свои какие-то ну может быть, жизненные ситуации. Вот нужно идти как бы к ученику быть ближе. Вот это я хотела донести. И мы старались, чтобы как можно больше показать каких-то практических этих моментов, что им в будущем, что их в будущем ожидает, что можно, может быть, из наших, из наших вот этих выступлений взять. Мы не ставили задачу удивить чем-то, мы акцентировали внимание на актуальности авторской деятельности учителя в плане разработки высокоинтеллектуальных образовательных продуктов, одним из которых является образовательная технология. Студенты не только получали новые знания, но и продуктивно проводили время на вечерних мероприятиях и творческих конкурсах. Мы отметили, что теоретическая база находится на достаточно высоком уровне, и студенты, на мой взгляд, достаточно хорошо справятся и с предстоящей практикой. А школьники со всей республики, неравнодушные к точным наукам, по традиции встретились на летней физико-математической школе. Организаторы подготовили для ребят обширную образовательную программу, включающую в себя практические занятия по решению задач и научно-популярные лекции ученых. Лилия Талипова, Сирена Иванова, Ислам Хамитов, Универньюз. 28 августа к Земле приблизится астероид Хеопса, который входит в список потенциально опасных. Упасть на Землю астероид не должен, на что еще известно об этом небесном теле, смотрите в следующем сюжете.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 все-таки выяснится, какие точные разговоры